20 января 2019 года, еду, никого не трогаю, встали на светофоре и вот прилетела Женщина сказала, что она решила припарковаться и меня не заметила У нее задний бампер, у меня передний Видеорегистратор молодец, иначе ситуация была бы не в мою пользу 23 января 2019, улицы Российская и Черкасская Краснодар Черный джип проехал по принципу «красный наш», «зеленый общий» Такой нарушитель встретился между 1 мая и Российской 23 января 2019 года Да 24 января 2019 года черный джип проехал на красный сигнал света. Как и зачем? Самарский разъезд, Волгоград. Двадцатое 20 января две тысячи девятнадцатого года года. Раскочил на красный свет светофора. Иркутск. на красный свет светофора иркутск Всем привет! Говорят, что на крещение случаются чудеса. Вот сейчас уже 33 минуты первого крещения. Вот сейчас я покажу специально развернулся, показать, какие чудеса бывают у нас в Подольске. Вот так чувак решил маслицы поменять по ходу. Специально развернулся Вот это на мосту железнодорожном Перед Семенским поворотом Сейчас еще раз развернусь С другого ракурса Фигану Блин, и проперт он прилично Это он получается заскочил На Роснефти Или как там Оснефть магистраль? Прикиньте, он сколько пропер, это пипец. Как же он быстро ехал. Как так может быть? Я развернулся уже один раз, сейчас еду обратно. Это, прикиньте, он снег в магистрали. Зашел туда. Представляешь, какая скорость была, блядь. Пиздец, блядь. Вот тут, чуваки, все разворачиваются, смотрят кино. Вот это, конечно, красавчик он, блядь вот сколько он ехал, какая скорость Сейчас я покажу, сколько он проехал, блядь, по этому отбойнику Ёб твои медь Это пиздос Это просто пиздос Он ехал из Москвы Сейчас мы едем в сторону Москвы, наоборот То есть вот он сейчас здесь висит Здесь он висит Смотрите, сколько он проехал на отбойнике. Причем он же колесами не цеплялся. Это он... Вот прикиньте, блин, это капец просто. Вот здесь он зашел, вот здесь. Вот. Чпуй. Вот это ганс настоящий. В прород окунулся и попёр. Вот такие дела, ребят. Ладно, всем